Для начала построим фигуру. Для этого выберем кружок, щелкнем один раз, второй раз, удерживая клавишу Ctrl. Выделение, контур, оконтурить объект. Покрасим красный цвет серединку, отключим окантовку. Продублируем Ctrl D, дубль потянем вверх, удерживая клавишу Ctrl. Выделим все, продублируем Ctrl D, еще раз щелкнем и удерживая клавишу Ctrl, повернем на 90 градусов. Выделим все. Пройдем контур. сумма Отключим внутреннюю заливку. Удерживая клавишу Ctrl, включим окантовку. Выберем контур. Разбить. Выберем серединку. Удалить. Нажмем клавишу 4. Выберем кружок. Удерживая клавишу Ctrl... Построим окружность. Выделение, контур, оконтурить а объект. Выделяем все, Ctrl-A, пройдем объект, выровнять и расставить. Выравниваем по горизонтали, выравниваем по вертикали. Разрежем сами, чтобы нам программа не преподнесла сюрприз. Для этого выберем карандаш и в этом месте нанесем одну линию разреза. Продублируем линию разреза Ctrl D, удерживая клавишу Ctrl D, выделяем одну линию и серединку. Контур. Разрезать. Выделяем продублированную линию, удерживая клавишу Ctrl наружную часть, контур. Разрезать. Все выделяем. Редактирование узлов. Наблюдаем, что у нас направление внутренней части и наружной в разные стороны. Поэтому мы щелкнем в стороне, выбираем внутреннюю сторону, контур, развернуть. Нанесем направляющий. Для этого выберем опять карандаш, нанесем в углах. Выделим все. Контур. Объединить. Пройдем расширение. Параметры. Колонка сатиновая. Если все нормально, применить, выйти. Зададим размеры, так чтобы у нас стежки выполнялись без дополнительных разбивок. Для этого закроем замочек, поставим 15. Клавиша Enter. Построенный объект выделим расширение, предосмотр плана вышивки. Показываем точки проколу применить, закрыть. Выделение нажимаем клавишу 4. Слева у нас объект первоначальный, справа его отражение контурами. Подвинем ближе. Нажмем клавишу 4 и сравним. Слева у нас объект, построенный сатиновой колонкой. Справа отражение этого объекта в стежках. Если выделить оба объекта, Пройти симулятор вышивки, то мы увидим, что объекты друг от друга не отличаются. Закроем симулятор, отодвинем элементы, продублируем. Ctrl D, дубль подтянем вниз. Верхнюю часть выделим и увеличим. Нижнюю часть выделим, еще раз продублируем, дубль оттянем сторону и уменьшим теперь все выделим пройдем в расширение симулятор вышивки слева внизу первоначальный объект плотность одинаковая слева и справа если мы увеличили размеры то первоначальный объект выполненный сатиновой колонкой сохранил параметры и расстояние между уколами тоже, что и у предначального объекта. Там, где стежковый объект, в результате увеличения стежки не пересчитались, и расстояние между уколами увеличилось. То есть, фактически, объект имеет меньшую плотность. Если мы уменьшили объект, то слева объект у нас пересчитался. Расстояние между уколами сохранилось количество стежков уменьшилось справа объект не пересчитал стежки в результате объект стал плотным что может привести к дефекту вышивки и даже поломке машинки закроем симулятор вышивки удалим увеличенные и уменьшенные объекты приблизим исходные. Как мы сказали слева сатиновая колонка. Ее преимущество в том, что она может пересчитывать стежки. В колонке можно изменять форму для этого пройти редактирование узлов, вносить новые узлы. Изменять наклон. Изменять размеры. Однако на этом объекте невидимые отдельные стежки.. И их нельзя редактировать. Справа стежковый объект. Приблизим его. Выберем редактирование узлов. Выделим этот объект. В этом объекте можно выделять каждый укол, изменять его положение. Если у нас скучные уколы, их можно вручную разрядить. Можно изменить закрепку или сделать свою можно вырезать часть элементов если элементы имеет скругленные точки то мы их сделаем угловыми также можно часть объекта выделить и вырезать а потом ставить другое место также отредактировать развернуть и выполнять другие действия. Но у нас имеется и другая возможность. Доступная стежковому объекту. Вернемся к исходному положению. Нажимая клавишу Ctrl Z. Отодвинем. Выберем спираль. Сделаем укол. Нанесем. Продублируем. Ctrl D. Дубль в сторону. Выделим наши элементы. Разместим между спиралями. Выбираем исходный объект. Копируем буфер Ctrl-C. Выбираем спираль. Проходим контур. Выбираем контурные эффект. Нажимаем плюс. Текстура по контуру. Связать с контуром в буфере. Выбираем из четырех вариантов последний. Получаем наши элементы, расположенные по спирали. Выбираем стежковый объект. Ctrl-C. Вторая спираль. Контурные объект у нас уже открыты. Плюс текстура по контуру. Вставляем из буфера элемент. Последний вариант. Наблюдаем стежковый объект, расположенный по контуру. Выбираем все объекты. Проходим симулятор вышивки. Слева вверху у нас исходный объект. Однако в контурных эффектах Участвуют только контуры этого объекта. И эти контуры заполняются зигзагом. Справа по спирали располагаются контуры стежковых объектов, которые также отображаются зигзагом, но при этом сохраняет форму. Но если мы закроем симулятор, эмулятор, выберем полученный результат, пройдем в стиле обводка, выберем пунктир, Пройдем расширение. Параметры. Увидим, что наши объекты выполняются строчкой. Но длина строчки 1,5 мм. И у нас будут дополнительные проколы по длине этой строчки. Поэтому мы поставим длину максимально возможность, Например, 8 мм. Применить выйти. Выделяем объект в асферале. Проходим в расширение. Стимулятор вышивки. Стежки выполнены строчкой. Теперь мы видим что наш объект располагается по спирали, причем сохранил все свои стежки, направление стежков изменяется по спирали. Делаем вывод, что контурные эффекты подходят только для стежковых объектов, что открывает огромные возможности, которые мы рассмотрим в последующих уроках.